Приветствую всех зрителей. С момента последнего ролика прошло чуть меньше двух месяцев, а реалии изменились. Думаю, мне тоже нужно вставить свои две копейки на то, что происходит сейчас на Евразийском континенте. А в частности в нашем регионе. Сейчас много злости, ярости, гнева и отчаяния в связи с конфликтом в Украине. Это я, конечно, не мог обойти стороной. Война – это апогей человеческого стремления владеть умами людей и населениями и нести свою правду. В это время нужно задавать вопросы, и они возникнут у людей со временем. Зачем? Почему? Кому это надо? Думаю, я буду прав, если скажу, что Вася из Екатеринбурга, который въебывает по 9 часов 5 дней в неделю, и живет на съемной хате, потому что нет денег на свою, и имеет машину в кредит на 10 лет, ему нечего делить с Петром, который, живя в Киеве, Каждый раз, когда по-крупному закупается в магазе, боится, что не хватит за все заплатить, ибо от зарплаты до зарплаты же все. Сколько миллионеров гибнет сейчас или чиновников, что тряся своей бородой утверждают настойчиво, что весь этот хаос нужен обычному человеку. Задайте этот вопрос тому, кто веду свои каши в голове, считает, что он важный участник всего, а не просто разменная монета на столе власть имущих. Переговоры в Стамбуле лично для меня лишь подтверждают мои выше изложенные слова. Кто мне скажет, что на переговорах забыл гражданин Британии Абрамович? Чьи интересы он представляет? Говорят, мол, он мостик между делегациями. А чей этот мостик? Не олигархов ли российских? И украинских? А может западных? А нам какая разница? Правда же, мое мнение, что они тупо дербанят территории на тех или иных условиях. А жители Украины – это просто те, кто прилагаются к данным землям. Я хотел бы верить, что руководство в Москве наконец-то решилось избавиться от западных кураторов и начать строить нечто новое, иное, что-то для людей, но быстро отрезвляют те косвенные факты, говорящие об обратном. Дело в том, что нам нечего делить, это надо осознать, чего вновь не произошло. Еще 80 лет назад украинцы, русские и белорусы бились плечом к плечу, с германским воинством, промытыми от и до, а сейчас к чему мы пришли? Промыли нас всех и тех и других. Понятное дело, что войну уже не остановить до победного той или иной стороны. Но что в итоге, почему у людей память, как у рыбок? И хотел бы немного зацепить тему одну неприятную, насчет убийства мирняков. Если на пальцах, то военная доктрина подразумевает сопутствующий ущерб то бишь простыми словами смерти гражданского населения. Вообще это частные случаи. К примеру, передвижение войск увидели гражданские лица. В таком случае стоит выбор, убрать эту угрозу или нет. Почему угроза? Потому что этот гражданский может слить информацию военным другой стороны и тем самым навредить тем, кого он увидел. А в наше время еще и снял на видео телефона. Это не оправдывает, конечно. А война... Она такая, пока не дойдет, что все до единого войны это инструмент ублюдков, что играют человеческими жизнями. Словно это настольная игра. Дух коммунизма витает сейчас. Люди, которые не разбираются в коммунизме, искренне считают, смотря на СССР, что он говно какое-то. Не зная, что в Советском Союзе стремились к коммунизму, но так и не построили его. Коммунизма еще не было ни в одной стране. Считаю, что, основываясь на ошибках прошлого, категорически нужно менять мироустройство в пользу людей, а не денег, власти и прочей херни. Можете обзывать меня как хотите, но это лишь подтвердит мою правоту, что людей промыли сверху донизу хероборы капиталистической. И да, сейчас будет много тех, кто словно хамелеоны перекрашиваются и цитируют Маркса. Типа, ну мы всегда были за народ. Это я причину шеи прочих держателей власти и творческую интеллигенцию в кавычках. Люди, не забывайте, кем эти не товарищи были. Потом с них спросим и обоснуем, кто они и что они. Так было, так есть и так будет. До свидания.